Меня зовут Алла Шарко, я представляю пресс-клуб. И сегодня э, сбылась давняя мечта и наш большой план сделать все-таки вебинар э, психотерапевтического направления для журналистов, но, как показала регистрация, не только для журналистов. Э, и сегодня, благодаря нашим партнерам в Стокгольмской школе экономики в Риге, э, у нас сегодня будет вебинар с врачом-психотерапевтом Тарасом Иваченко. Вот Тарас, перед вами, я чуть позже передам ему слово, сейчас я хотела бы вам представить директора центра медиа обучения Стокгольмской школы экономики в Риге Сабина Силье Эглите, приветственное слово от Сабины. Добрый вечер, витаем вас от коллег из Латвии на эти вебинары, вы, а так само ваша братца нас ведьмин натхнияюц. Мы хотим, чтобы вы были в добром состоянии и продвигали вашу работу. Карис нахуй усилим вечером. Спасибо большое, Сабина. Сабина прекрасно говорит по-белорусски, как мы могли убедиться. Вот. А сегодня, я думаю, что вы видели наш предварительный анонс. Мы сегодня будем говорить о том, что нас всех сегодня волнует здесь сейчас, в Беларуси, потому что на фоне общего такого коронавирусного стресса, Второй волны, когда мы болеем, наши родные болеют, ситуация непредсказуемая, еще и происходит достаточно серьезный социально-политический кризис в стране. Белорусские редакции, как мы писали, работают на адреналине, и уже сложно определить границы, где тут стресс, где выгорание, где просто уже травма психологическая. И действительно очень сложно. Поэтому мы надеемся, что сегодняшний вот этот эксперимент, вебинар с психотерапевтом, он принесет вам пользу. Мы, конечно, отдаем себе отчет, что все-таки работать с психотерапевтами, с психологами лучше офлайн. Но сегодня у нас такой эксперимент, и мы будем очень рады, если после вебинара вы напишите ваши впечатления, возможно, в общий чат передаю слово. Да, всем добрый вечер. <coughs> добрый вечер. И как уже меня представили, врач-психотерапевт, специалист по психосоматике. И тема сегодняшняя, о чем мы сегодня будем говорить, это психологическая устойчивость, кризисное время. <coughs> по плану, что нам сегодня имеет смысл говорить, это проявление стрессом. Про синдром выгорания, про би биопсихосоциальную модель. Теория, возможно, скучная, возможно, вы ее уже знаете, но необходима для того, чтобы перейти к плану номер два. Современный образ жизни, особенности, которые у нас есть, эм, осложнение. И, собственно говоря, ответ на вопрос, что делать, какие у нас есть компенсаторы, что мы можем использовать для профилактики или, если нужно, лечение, и какие у нас есть вообще признаки психического здоровья какие рекомендации можно дать. И, собственно, про систему сенсомоторной моторной коммуникации в том числе сегодня поговорим. Перед тем, как мы пойдем дальше, я хотел сказать, что один из основных моментов позиции, с какой точки зрения будем смотреть на то, что, про что будем говорить, это то, что профилактика всегда первый шаг. Да? Что все превентивные меры всегда считались всегда самыми эффективными. К сожалению, не всегда все можно поймать вовремя. И что мы узнали, вот, работая с синдромом выгорания или с гипернагрузкой, переработкой, что лечение от профилактики в этом случае отличается только интенсивностью. Что именно делать, мы проговорим по второй части. Восстанавливаться умное всегда сложнее, поэтому себя нужно беречь. Это, с одной стороны, понятно, не всегда понятно, когда доходит до дела. Также хочу сказать, что конкретные советы не работают для всех, работают только принципы. Принципы мы сегодня как раз тоже обсудим. И то, про что мы будем говорить, мы будем говорить с точки зрения физиологии, взаимодействия с окружающей средой. Помню, что любые нарушения физиологических законов, принципов анатомии, нейрологии, базовой нашей медицины всегда компенсируются внутренним ресурсом нашего организма или сроком жизни, или нашим здоровьем. А всегда чем-то за что-то платят. Поэтому можем перейти дальше к такому, что такое, оп, что такое здоровье. Да? Физическое, психоэмоциональное, социальное благосостояние, а не отсутствие каких-либо физических ограничений. Эту дефиницию знают многие, помнят тоже многие, не все знают, что по разработанной биопсихосоциальной модель, которая должна придерживаться медицина начиная примерно с 1977 года. Идея, которую пропагандировал доктор Энгель, была такая, что наше ментальное здоровье, оно состоит именно на стыке трех факторов – биологических, психоэмоциональных и социальных. С одной стороны, это наше здоровье, с другой стороны, это наше нездоровье или, соответственно, вредные привычки, которые приводят к дисбалансу. Соответственно, полезные привычки приводят к балансу. И мы не можем лечить только тело, мы не можем лечить только психоэмоциональное состояние, мы не можем игнорировать социум или социальную окружающую среду, которая у нас есть, потому что мы с ней взаимодействуем, и она на нас влияет. БПС описывает взаимосвязь между организмом и всеми процессами вокруг нас. Теперь немного про стресс. Есть стимул, есть кора головного мозга, которая обдумывает импульс, который мы получаем, и дает сигнал в послание организму. Дальше мы имеем реакцию тела на стресс. Я думаю, что вы все с этим встречались. Это, ну, мы начинаем потеть, у нас учащается сердцебиение, у нас выделяется адреналин, кортизол. И это мы все понимаем и знаем. Да? Мы не всегда знаем, какие виды стресса у нас есть. Да? Мы знаем, что есть стресс кратковременный, что есть, есть стресс эпизодический, что есть а, хронический, да, что у людей, которые не могут адаптироваться, постепенно начинают появляться соматические симптомы. То есть мы начинаем болеть, у нас появляется эмоциональная мобильность. Что стоит помнить, что у нас есть стресс и хороший, или эй-стресс, который зависит от нашего восприятия. Например, массаж можно рассматривать как момент раздражения, но приятного раздражения. Вопрос в количестве. Когда стресса много, и негативного, и позитивного, он всегда становится негативным. И у нас начинаются переборы. Про восприятие стресса. Мы можем по-разному воспринимать э, то, что с нами происходит. От этого зависит восприятие кризиса. есть люди, которые активно воспринимают какие-то вещи, что наконец-то что-то можно делать из тех, у кого доминирует парасимпатическая нервная система, они впадают в апатию и отсутствие энергии, когда уже так подвыгорают. Из тех, у кого активизируется симпатическая нервная система, они начинают, у них важно действие, они хотят что-то делать. Да? Но на тяжесть восприятия влияют так называемые 3Н. Да? Неконтролируемость ситуация, непредсказуемость и неопределенность. Если вы себя поймали в этом, ваше восприятие стресса становится очень большим. И здесь можно добавить факт, что любой психосоциальный стресс, он активизирует процесс воспаления в теле и запускает определенный каскад бехими и эндокринологических механизмов. Здесь можно вспомнить, что когда мы испытываем стресс, у нас выделяется кортизол, естественно, но в один момент ресурс надпочечников может заканчиваться и бесконечно жить на кофе и на самой стимуляции мы не можем. В один момент у нас начинает падать энергия. И организм, как мудрый, ему нужно выживать, он начинает очень активно синтезировать дополнительно кортизол из других гормонов. Например, из эстестостерон или эстроген. Мы за это платим на самом деле своим здоровьем. Мы покупаем себе время, платим за это здоровье Поэтому мы понимаем, что если мы бежим какое-то время, мы должны понимать, где эта финишная черта. В идеале баланс всегда восстанавливается. Ну, самочувствие, наше спокойствие. И всегда есть такая ресурсная планка между требованиями с одной стороны и ресурсами с другой. Ну, это в идеальном мире. Да? <coughs> По сути, не всегда так. Баланса на самом деле никогда не существует. И это стоит помнить для себя. Баланс – это всегда процесс мы все время пытаемся его найти это элемент движения да? и как вот здесь написано в основе жизненности нашего тела лежит пульсация мы за счет определенной пульсации и я к этому буду ссылаться несколько раз мы синхронизируемся с окружающей средой через биоритмы у нас сердце работает сжимается разжимается у нас мускулатура сжимается сжимается легкие вдыхают выдыхают да? артерии, ну, кровносные сосуды толкают кровь через определенное сжатие. Циркадный ритм – мы спим через определенные периоды сна и бодрствования. И эта ритмичность, она заложена в организме в самом начала. Но если мы ее теряем, что с нами происходит дальше? У нас, как правило, есть обычно три механизма. Первый – это Включается решение задач. Это когда у нас ресурсов хватает, всего очень много, и у нас получается это решать. Второе – это такая модель дрифт. Сражайся, беги. Активация симпатической нервной системы, выделяется много адреналина, растет давление, мышцы наливаются кровью, мы готовы действовать, бежать, сражаться. И что-то действовать. Долго мы, конечно же, так не можем, но это как раз экстремальный вариант. Или, наоборот, вот тактика опоссума – активация парасимпатической нервной системы, застыть, прикинуть советы, что ничего не делать. Как раз, наоборот, дыхание, мы перестаем дышать, у нас падает давление, мы так ах, проседаем и ничего не делаем. В итоге нагрузки, стресс, проблемы, требования превышают количество ресурсов и начинают давить в сторону перегрузок. Мы начинаем гореть и страдать от еще не выгорания от перегрузок. У нас есть предупреждающие сигналы, которые показывают, в какой момент мы где находимся и когда нам нужно обращать на себя внимание. Есть сигналы, например, первого уровня. Да? Должен поработать на выходных появляются экзоциальные вопросы: нужно ли что я делаю, почему я делаю это вообще? Мы не используем свой отпуск, потому что ну, надо же поработать, потому что есть важная идея. Да. Как вариант, я начинаю проверять электронную почту все позже и позже, потому что я не успеваю делать э, то, что я делал до этого за тот период времени, потому что мой КПД падает, да. коэффициент полезного действия. И соответ... ну, я продолжаю делать, потому что нужно делать. Да. Если я это игнорирую, ну дальше у меня появляются клавные боли, может появляться мигрень я могу начать болеть, Появляется различные вот жалобы, дискомфорт, избегание социальной коммуникации, потому что она отнимает время, а мне нужно время для того, чтобы успеть. Да. Начинаются проблемы со сном, потому что сон как раз показывает, что что-то не так. Да. Более часто жалобы на здоровье, более часто люди обращаются к врачу. Дальше уже начинаются ситуации с домашними, и я начинаю все приносить домой. И мы все вместе начинаем переваривать то, что у нас есть. Я начинаю домашнее раздражать. Я не хочу видеть друзей, а они не сильно хотят видеть меня, потому что я не самый позитивный человек в этот момент. Да. Теряется чувство юмора. Анекдоты не кажутся смешными. Да. Автоматически развивается цинизм, скептицизм, такое пассивное настроение. Да. Один из вариантов, что дети начинают болеть чаще, потому что дети резонируют с моим эмоциональным состоянием. <mondial> <Sesame> считается, что до 11 лет все психосоматические расстройства, если нет генетики, травм, это следствие эмоционального состояния родителей. Но это еще не все. Дальше начинается то, что я, не успевая сделать многие вещи так, как нужно успевать, начинаю питаться не так разборчиво, как до этого. Да? Люди включают компенсаторы, больше кофе. Кто-то начинает пить алкоголь, потому что это лучший способ расслабиться вечером. Да? Плюс это популяризируется через литературу и кино. Внезапно появляется желание курить. Нарушение сна становится все чаще и чаще. Я меньше высыпаюсь, чувствую себя с утра хуже. Восстание птицы феникс или восстание зомби с утра становится более частым проявлением того, что у нас есть. Появляется вопрос, нужна ли мне помощь? И начинается использование компенсаторов в виде таблеток. <свы> как правило, здесь люди доходят до стадии самолечения и потом уже обращаются к врачу. Как стресс влияет на рабочий процесс? Согласно данным на 2015 год, сначала все начинается с многочисленных жалоб. Мышечно-скелетные боли, зажимы различные, усталость, трудности с концентрацией внимания. Я должен больше времени тратить на свою работу. На, по сути, нарушение сна, головная боль. Как правило, головная боль так называемого тенсионного типа или головная боль перенапряжения. У людей растет риск психических, психосоматических заболеваний, чем в среднем по популяции. Снижение производительности. Как правило, все это может заканчиваться ранним выходом на пенсию. Но важно, что идет снижение качества работы достижений и растет процент ошибок. Если эти вещи игнорировать, <coughs> мы игнорируем свой организм. Что происходит, когда мы пьем таблетки? Про это буду говорить еще позже. что Организм можно сравнивать. На одном из уровней с машины, да, вот вы едете, и у вас загорается лампочка, что нужно поменять масло. Вот выпили таблетку, лампочка погасла, можете ехать дальше. Если вы будете постоянно игнорировать этот сигнал, к чему это будет приводить, что в азмент машины остановится? И что мы имеем из при игнорировании симптомов? Эмоциональное истощение. Мне становится более трудно общаться. Я начинаю не заряжать людей общением, а заряжаться от них. Появляется да. чувство безнадежности, пустоты. Желание как-то себя расслабить. Элемент отчуждения появляется формализм отношения к работе. Не хочется делать работу. А если хочется, то я понимаю, что мне нужно преодолевать нечто внутри себя постоянно. Потеря продуктивности, ухудшение здоровья и абсентиизм. Я есть, но у меня нет. То есть мой КПД опять становится очень-очень сильно маленьким и неэффективным. Далее у нас может быть несколько вариантов развития событий. Тахикардия, потливость, тяжесть в груди, тяжело дышать, приступы паники. В анализах мы видим, что все нормально. Это у нас вопрос про дикативную дистонию или самотофорное расстройство, если более грамотно говорить. Бессилие, отсутствие эмоции, тяжесть, нежелание общаться, апатия. Это про депрессию. А вот чувство пустоты, цинизм, падение продуктивности и ощущение такого внутреннего безразличия, когда я должен на что-то реагировать, но у меня уже сил внутри нет, это про синдром выгорания. По отбиопсихоэссоциальной модели 1977 года выросло очень много других моделей, как мы взаимодействуем с, взаимодействуем с окружающей средой, что мы с этим можем делать. Один из вариантов – это вот луковица Гиффорда, <coughs> модель 2014 года, которая показывает, что сама травма, которая была, она может быть очень маленькой, но постепенно вокруг нее нарастает чувство боли, мои мысли о том, как я воспринимаю боль, эмоции, собственно говоря, страдания, и потом развивается то, что, то, что мы называем болевым поведением или болезненным поведением. Боли нет, страдания нет, а болевое поведение остается. Я начинаю избегать каких-либо событий или определенных мест. Или я трачу больше энергии, чтобы делать то, что я делал до этого. Как правило, начинаю бороться с самим собой, я трачу очень много энергии. Я теряю энергию, не успеваю восстанавливаться, мне становится хуже. Если мы приходим к синдорму выгорания, базовая дефиниция, которая была, что это... Физическое, психоэмоциональное состояние истощения, которое возникает в результате устойчивых, негативных чувств, которые связаны с нашей работой и нашей самооценкой. То есть я, моя самооценка, моя работа. На 1998 год понимание чуть-чуть поменялось. И здесь интересно посмотреть, как развивается синдром выгорания согласно Фенглера. Первая стадия – это выраженный любезность, идеализм. «Я хочу делать работу, я готов, я горю». Да? У меня есть повышенные требования к себе, я, я же могу, <къех> я же делаю. Потом, ну, так как я начинаю не тянуть, у меня уменьшается возможность соблюдать любезность, я начинаю кипятиться, где-то более ярко реагировать, более ярко вовлекаться, что-то более негативное действовать. Если я где-то срываюсь, то у меня возникает чувство вины, что я не очень хороший человек. И, возможно, поступил не очень хорошо. И начинаю себя за это корить. После этого выше напряжение в попытках соблюдать любезность и вернуть себя в то состояние адекватного человека, которым я себя помню, которым я хочу быть. Но не получается, потому что пункт номер три я не тяну. У меня пропадают успехи, появляются неудача. Чувство вины растет больше, появляется чувство беспомощности. Я не такой хороший, если могу, еще как я думал до этого. Является ощущение безнадежности. Здесь мы доходим до стадии номер 9. Утомление, нежелание видеть людей, апатия, протест, гнев, социальная изоляция, желание спрятаться, ну и, собственно говоря, синдром выгорания или кризис. Здесь плавно переходим к двум вещам. Про кризис и круг прокрастинации. Прокрастинация болели все из нас. Это нормальное проявление современного мира. И один из моментов, почему это происходит с нами, это потому что мы испытываем эмоциональный дисбаланс. Прокрастинация это не про ваш тайм-менеджмент, а про то, что вы не успеваете что-то сделать, потому что вы не организованы. Прокрастинация это про то, что вы чувствуете себя плохо. И здесь классический круг. Я ничего не делаю, упрекаю себя, сомневаюсь в себе еще больше, чувствую себя беспомощным, в итоге ничего не делаю опять. И это такая спираль, которая уходит все ниже-ниже. Если я все-таки как-то себя из этого вытягиваю, то опять я не чувствую себя хорошо. Про кризис. Согласно одной из дефиниций кризиса, кризис – это всегда субъективная реакция на жизненную ситуацию которая создает такую сильную тревожность, так сильно пошатнувшую мою стабильность, что серьезно подвергнута вопросу моя способность переживать происшедшее и функционировать. Что важно отметить <coughs> здесь, что кризис – это не, не, никогда не сама жизненная ситуация, а именно мое восприятие, восприятие человека и реакция на это, на это восприятие. Здесь можно вспомнить китайский в «кризис», который означает эпоху перемен. И одновременно является и проклятием, и ну, чтобы тяжить в эпоху перемен, так да, как проклятие. И одновременно в некоторых случаях богословлением, потому что кризис является эпохой возможности. Я могу в этот период очень много что в своей жизни поменять. Про синдром выгорания. М -м говоря по сути о том, что это такое, что это за зверь такой, да? Мы нашли, что нет единой дефиниции синдрома выгорания, кроме как в международном классификаторе болезни, 10-й по типу, который сейчас пользуется в мире. Он классифицируется под диагнозом Z73.0. Это переработка на работе. перетрудился. Что мы знаем, что есть пять критериев, <coughs> согласно которым можно поставить, у все это диагностировать. У меня есть эмоциональный дискомфорт раз. У меня есть психические поведенческие симптомы. Как ухожу, прихожу раньше, ухожу позже, прихожу позже, ухожу раньше, делаю все равно мало. Состояние симптомов появились вследствие воздействия моей рабочей среды. То есть, это, то есть это всегда связано с моей работой. Симптомы наблюдаются у индивидов без какой-либо психопатологии. И в результате падает продуктивность и эффективность. Самое интересное, что люди очень часто сами себя постоянно обманывают на тему того, что на самом деле со мной все в порядке, это не так. Я же... Нужно просто подсобраться, выпить чуть больше кофе, что-то сделать. Вот здесь вот мем на тему того, что птичка убеждает себя, что просто устала. Да? костик то еще целый и так далее. Особенность синдрома выгорания в том, что мы эмоциональные существа, у нас доминирует лимбическая нервная система. Да? И за счет этого мы становимся очень эмпатичными к переживаниям людей вокруг нас. Что это означает? Что большему риску подвержены те, кто сталкивается с людьми или общается с людьми, имеющими особые физические и эмоциональные потребности. Как правило, это помогающие профессии. Учителя, социальные работники, полицейские, врачи, журналисты в отдельной категории вообще здесь находятся. В 2015 году в им писали... Методический материал про лечение и возможности профилактики выгорания у врачебного персонала. Собственно говоря, часть того, что можно делать, мы, я расскажу вам, исходя из нее. Что мы имеем дальше? Когда мы живем в таком ритме, нам продолжают падать дополнительные задачи, потому что ежедневный быт никто с нас не снимал. Чем это заканчивается? Ресурсов становится меньше, требований становится больше. Да? Нужно поработать дольше, опять очередной экстрим, нужно что-то организовать, нужно срочно забрать детей, внезапно. Да? И еще вот такое опять вот это 3Н. Иди туда, не знаю куда, перенеси то, не знаю что. Но примерно вот это, но не точно. Да? Но мы, мы в тебя верим. Ты сделаешь. Да? И в итоге... Баланс нарушается. Что еще способствует? Высокие требования к себе, от себя и от других людей. Я не могу подвести других людей. Отсутствие поддержки. Неспособность повлиять на что-либо. Я чувствую себя зависимым в ситуации. Особенности работы – это ночные часы. Вспоминаем здесь про то, что я говорил вначале, что мы подвержены ритмам. Если мы нарушаем ритмы, это сказывается на нашем здоровье скорость, что я должен реагировать быстрее, чем я могу, непредсказуемость ситуация, постоянное ощущение того, что я должен быть на, на взводе, общение с людьми с эмоциональными трудностями, потому что мы с ними общаемся, мы с ними синхронизируемся, мы берем от них их эмоциональное состояние, мы им сопереживаем, мы начинаем переживать вместе. Если таких людей много, к концу дня у меня копятся дополнительные напряжения. Большая нагрузка, слишком большая или слишком маленькая, потому что, когда слишком много, понятно, что это плохо. Ну и когда очень мало, мой перфекционизм начинает испытывать очень большое чувство вины, начинаю себя корить, что я не делаю. Мне говорят, иди отдохни, не делай, а я не могу идти отдыхать, не делать, потому что все вокруг делают, я тоже хочу делать. А у меня не получается. В итоге я сижу отдыхаю, и как бы э и отдых никакой, и работа не сделал, и еще хуже становится. Высокая степень ответственности, нечеткое разделение обязанностей, когда я не понимаю, чего конкретно от меня ждут, люди обычно ставят планку сильно выше, чем она есть. Дополнительно это финансовые трудности, которые появляются, потому что я должен решать свои текущие задачи. Здесь какое прекрасное место для нервного срыва. Да? Но у нас есть еще личностные параметры, да? и что еще способствует в Лагарани, это особенности типа личности. Здесь можно отметить такие моменты, как Чрезмерное чувство ответственности, перфекционизм и отсутствие заботы о себе, потому что я себя не ставлю на первое место. И это один из моментов, с которых можно начинать профилактику, заботиться о себе. Предыдущий опыт, проблемная ситуация, проблемы личной жизни и определенные страхи, которые мне мешают сосредоточиться на работе, потому что я начинаю бояться тех или иных вещей. Это все тоже влияет. Также рабочий стиль ритуала, э, традиция, неумение э, вовремя отдохнуть. И про культуру отдыха можно говорить отдельно, это вот тема для отдельной большой темы, что обычно двух дней э, в, обычной, в обычной рабочей неделе их не хватает для того, чтобы зарядить батарейки. И получается что-то вроде вот такого. Да? Мы делаем вдох, но не успеваем сделать выдох. Мы начинаем двигаться вперед, а к концу недели мы очень сильно устаем. Это, говоря про стандартный вариант. Да? Если я работаю без выходных, мне не хватает времени на то, чтобы восстановиться, чтобы восстановить свой ритм, что отдых должен быть пропорционален затраченным усилиям. Я все время буду работать на последнем издыхании, на высоких оборотах. Конечно, отдельно это про позитивные мысли о том, что все будет хорошо. Да. Классически у нас негативных эффектов больше генетически заложенных. По одной из теорий 9 всего, 2 позитивных, 7 негативных. Поэтому вот этот стандартный вариант думать хорошо и настраивать на себя на все хорошее, но не всегда получается. Здесь можно подходить с позиции героине романа Элеонор Портер, поляна, которая везде находила позитивные вещи. Но в один момент это становится делать все тяжелее тяжелее, тяжелее. и тяжелее. В итоге мы себя затачиваем на то, чтобы предугадывать негативные вещи. Особенность процесса грани еще в том, что этот процесс, он заразный. Мы вместе горим гораздо больше, чем по отдельности. И такой момент, как говорит одна из моих любимых коллег, что мы являемся пирожками. То есть мы пирожки, мы попадаем в определенные горячие условия, мы прощаемся в прекрасные пирожки, которые вот такие вкусные, классные, нам, у нас драйв работает, нам нравится, нам нравится находиться в определенных ситуациях. Проблема в том, что если мы вовремя не выходим из этой среды, мы сгораем и прощаемся в уголек. Где находить эту грань, это у каждого человека индивидуально, но, тем не менее, это всегда возможно. Чуть-чуть про проблематику современного образа жизни, и мы закроем первый блок. Можно будет поднимать вопрос. Если мы говорили про ту самую часть, которую обычно знают все, поэтому, возможно, вопросов будет не так много. Депривация сна, нарушение сна, мы не высыпаемся, нарушение режима, Неопределенность, в которой мы живем, или то, что называется в психотерапии – стабильная нестабильность. <кười> <кười> в этом, в этом ситуации мы постоянно балансируем мы тратим на вот, в таком режиме выживания больше энергии. Мы решаем свои задачи и чужие задачи. Очень часто не можем отделить, чьи задачи мы решаем, свои, чужие, куда мы вообще тратим энергию. У нас появляется в спрагат общение в виде социальных сетей, потому что нам нужно живое общение для того, чтобы чувствовать себя хорошим. Мы социальные существа, по сути. Одиночество, которое вызвано элементами изоляции, оно очень травмирует нас на самом деле. Вопрос, видим мы это или нет. Стараясь как таковое, да? сидячий а, образ жизни. Тарас, у нас по ходу появился вопрос от одной из участниц про циркадные ритмы. Буквально очень коротко, что это? Циркадный ритм – это наша особенность, скажем так, режим, сколько ты бодрствуешь, сколько ты спишь. И стандартно считается 24 сутках 24 часа, что мы должны 8 часов спать. Практика показывает, и вообще часть исследования, что у людей синхронизация с циркадным ритмом немного разная. Кому-то нужно спать 12 часов, кому-то 7, кому-то 9, кому-то 10. Кому-то именно, вот, когда нет именно ночи. Да. Классически считается, что вот в 12 часа, 2 ночи мы должны спать там самый большой период выработки мелатонина. Для того, чтобы следующий день мы не были разбитыми. Если мы нарушаем эти ритмы, мы бодрствуем ночью, идем спать днем, в освещении, мы работаем в электрическом свете постоянно, да, даже вот вечером. Мозг, он адаптируется, конечно. Конечно же адаптируется. Но опять КПД будет постепенно снижаться. Проблема в том, что если градус повышается постепенно, мы это очень сильно ощущаем. Мы с уроком физиологии мы знаем, что если посадить лягушку в кастрюльку и медленно-медленно повышать температуру, лягушка сварится, и она даже не будет пытаться что-либо делать, потому что настолько адаптация рецепторов рецептора высок. Ну Здесь, как вы уже успели прочитать, «Сидячий образ жизни», Вопрос безопасности для нас очень важен, потому что если мы не чувствуем себя в безопасности, мы не можем нормально спать и высыпаться. Особенности питания. Очень много сахара. Сахар рвет адекватно, он вызывает зависимость, во-первых. Во-вторых, он нарушает адекватно работу мозга. То есть он дает буст такой энергии, когда мы его употребляем, кофе с сахаром, что-нибудь сладенькое съесть. Но через какое-то время начинается такой нужно опять что-нибудь сладкое, чтобы почувствовать себя хорошо, чтобы уровень глюкозы держать постоянно. Гормональный дисбаланс, следствие. Ну и целая симптоматика. посттравматический синдром, синдром выгорания, адаптационное расстройство, неумение общаться, разный опыт, разный вербальный код. Да. Ощущение простоты внутри, боль, что приводит к тому, что начинает каких-либо избегать ощущение бессилия или соперничества и важный момент это отсутствие ощущения собственного тела я начинаю себя плохо чувствовать бьюсь какие-то углы не всегда могу попасть ключами в замочную скважину то есть я начинаю минимально терять контроль над телом это такой вот вибрация они очень сильно резонируют и чувствуются много значит одновременно да и как говорится не бывает непонимых ни задач бывает сердечный приступ 30 здесь сразу можно для себя вывести такое золотое правило если вы хотите гореть медленнее, да, вы должны решать одну задачу в один период времени. Если что-то делаете, то делайте только это. Не старайтесь быть мультифункциональными или мультизадачными. Вот пьете водичку, ну, пьете водичку. Про сон. Да, <сих> Психно-компульсивные мысли, которые нам мешают заснуть, да всего, все вместе, которое нам мешает выспаться. Про то, что мы э, выспимся потом. Это вот фантазия на тему того, что э, как я наемся впрок или высплюсь, а потом вот два э, суток буду работать и, и, и все будет в порядке. Помним про ритм, да? Эта картинка мне тоже нравится. Отсутствие сна на нас очень сильно сказывается, и визуально в том числе. Про физическую активность. Что мы имеем на данный момент, что при даже при здоровом образе жизни мы не всегда достаточно физически активны. Мы имеем, что на самом деле процент более молодых людей все более и более неактивен физически, и это постепенно растет. Возможно, это не совсем как бы, к вам относится, да? потому что, сколько я знаю, в Беларуси как бы, физическая активность достаточно сильно развита, но тем не менее как бы, показатели по миру постепенно растут. Да? Что нам рекомендуется в нашем возрасте? Примерно 150 минут физической активности, средней интенсивности в день. И если мы меньше двигаемся, с учетом определенных элементов изоляции и всего остального, у нас появляется риск депрессии. Здесь я вставил э, слайд о различии между скорбию, греванием и депрессией. Потому что, когда много событий происходит, <как> нужно как-то их переваривать. И если горе не нужно лечить, то депрессию лечить надо. Чем они отличаются? Собственно говоря, то, что гревание это процесс, он естественный процесс. Его не надо трогать, у нем нет саморазрушения, в него нет агрессии. И всегда есть потери чего-то во внешнем мире. Это не мой внутренний мир, это снаружи. В случае депрессии – это патологический процесс, есть процесс саморазрушения, есть чувство вины, есть значительная внутренняя агрессия. И потери всегда затрагивает внутренний мир тоже. Вот в этом случае стоит обращаться за помощью. Раз, можно ли сейчас э, добавить еще один вопрос от участницы? Она спрашивает, чем Выгорание отличается от депрессии. Ты только что хорошо рассказал от горевания и депрессии разница. И вот вопрос про симптомы выгорания. Чем они отличаются от депрессии? Там у тебя был слайд, но может быть совсем коротко, потому что там действительно да. много да. одинаковых пунктов. И будет еще один вопрос к предыдущим слайдам. На быстро быстро, быстро можно ответить. Настоящая депрессия – это патологический процесс, из которого ты самостоятельно выйти до конца не можешь. И с синдромом выгорания – можешь. В случае с синдромом выгорания у тебя появляется безразличие и апатия, ощущение внутренней пустоты. И этот процесс связан с работой. В случае с депрессией у меня есть чувство вины, у меня есть очень большая боль, у меня есть переживания. У меня есть апатия, но не в том смысле, что у меня безразличие. Я потерял интерес к тем вещам, которые меня интересовали до этого я не хочу двигаться физически потому что депрессия всегда связана с гигантской агрессией по отношению к самому себе и так как наш организм очень умный он делает очень просто он выключает моторные нейроны нашего организма чтобы мы не могли двигаться и таким образом навредить себе поэтому появляется вот это великий жду на такое состояние вот основной момент. В случае синдрома выгорания человек еще может что-то делать, двигаться, даже ходить. И еще один ну, вопрос, возможно, по ходу мы ответим на него. Как избавляться от обсессивных мыслей, когда они мешают уснуть? Как избавляться от обсессивных мыслей, когда они мешают уснуть? Это вот про Золушку, прицессу на горошине, mm -hmm. когда, они, когда они появились. Ну, на самом деле, очень просто. Все расстройства сна – это следствие образа жизни, который был у вас до этого. То есть нужно обратить внимание, как бы прожить предыдущий день до этого. Нам нужна физическая активность и направить фокус своего внимания на другие вещи. Часть, собственно говоря, этим занимается альтогенная тренировка, где вы обращаете, собираете фокус внимания внутрь на тело и смотрите, что у вас с телом происходит. Как напрягаются руки, ноги, тянем руки, ноги, посылаем волну тепла в левую руку, в правую руку, тянемся, чувствуем, как мы лежим на кровати, как на нас давит одеяло, делаем глубокий вдох, выдох. И постепенно мы расслабляемся, и... потому что все это уходит. Если я решу вне своего тела фокусного внимания, чем это, чем это заканчивается? тем, что я начинаю вариться как келька в томате в собственном соку и постоянно получать одни и те же вопросы с учетом того, что на многие из них я ничего сделать и ответить не могу и сделать тоже. Вот. Спасибо. Идем дальше, значит. Да. Здесь у нас есть модель Susan. Прогноз на последствия работы из дома 2045. Компания-директория Apply. Так и выглядит человек, который все время работает из дома. Нет никакой физической активности, много кушает, артритные проявления и куча-куча различных прочих патологий. В принципе, все это следствие того, что человек не двигается. Дома, когда мы сидим и что-то делаем, мы перестаем нормально двигаться. И это имеет всегда следствие. Сегодня будем много говорить про движение. Одиночество. Что можно говорить про одиночество? Что это субъективное восприятие? Ощущение одиночества, когда я остался один с каким-либо переживанием, это всегда сильная психоэмоциональная травма, глубокая очень. Мы не можем лечить наши раны, если мы не знаем, что мы ранены. Мы просто чувствуем, что у нас плохо, не очень понимаем, почему, потому что человек может чувствовать себя одиноким даже в толпе. И здесь очень важный аспект именно, что нас излечивают именно отношения. Как я уже говорил, человек существо социально, и условом его развития и хорошего самочувствия является контакт с другим существом. Поэтому многим из нас нравится массаж. Да. И источник хорошего самочувствия выглядит это примерно вот так. Да. Было плохо, поговорили, и внезапно появилась радуга. Здесь небольшой подбор статистики на тему того, что часть задачи, проблем, которые есть у вас, они есть у многих, да, и были, и продолжают быть. Стандартно про депрессию, что это всемирная проблема, она растет по всем мире, и по статистике скоро будет самоглавенствующим причиной заболевания, согласно ВОЗ. Все более в раннем возрасте, все меньше и меньше люди оценивают свою удовлетворенность жизнью, что что-то не так, и что-то нужно менять. <coughs> Среди населения есть чувство одиночества и чувство социальной изолированности. Доверие к правительству, к СМИ, друг к другу стремительно падает, в принципе, во всем мире. Это про индекс 2017 года. Что мы теряем возможности близких контактов и возможности говорить про близкие, важные нам вещи, да что мы стали общаться гораздо реже и более-менее доверительно, чем, допустим, 20-30-40 лет назад. Ну и стандартная классика жанра, что чем богаче и безопасное место, где вы живете, тем больше шансов дойти до суицида. Этот парадокс изучается до сих пор, но тем не менее как бы это факт, который мы имеем. Фактор, который замедляет наш период восстановления, который, по идее, должен быть нормальным за период сна. Укорение алкоголь. Неправильное применение любых медикаментов, которые вы используете. Здесь особенно можно выделять кардиологические медикаменты, инсулин да, или отсутствие его, если у человека есть сахарный диабет. Нежелание обращаться за помощью к психи хотя иногда это нужно. Элементы самолечения. Ну и дистанцирование от других. Фоном сюда идет еще посттравматический синдром, соматофорные расстройства, различные боки. Алекситемия – это феномен, невозможность человека говорить про чувства в той или иной ситуации. Как правило, это следствие либо травмы, <coughs> то есть он может говорить про факт, что произошло, да? и очень хорошо его описать, но он не может описать свое эмоциональное состояние или очень сухо и никак его описывает. Как правило, это просто слово. Здесь про психическую травму переходим, что документ можем считать, что мы получили психическую травму. Здесь должно совпать несколько факторов. Один из них, что мы, как человек, важны для себя ситуация, попадаем в ситуацию, где мы чувствуем себя незащищенными, беспомощными и подверженными определенной неизбежности, плюс предыдущий мой жизненный опыт не дает решения, проработки и решения проблем или задач. В итоге у меня то, что называется отсутствие механизмов копинга или отсутствие механизмов преодоления задач. В этой ситуации у меня появляется психическая травма, который я должен в той или иной степени как-то решать дальше. Если мы переходим, что можно делать? <coughs> как вовремя отойти и не сгореть, будучи спичкой? Стандартная рекомендация... Идут то, что у нас должна быть психотерапия, должен быть специалист, который может нас выслушать, отрефлексировать, отразить. Стандартные идут медикаменты по снижению тревожности. Какие-нибудь там прозовам, модоптовым, Нафен, финибут, фитотерапия, Чей. И базовая рекомендация заниматься упражнениями по расслаблению, какими-нибудь регулярные занятия спортом, какими-нибудь. Соблюдать для себя сбалансированный режим дня. Вспоминаем про ритмы. воздерживаться да? от курения употребления кофеина, алкоголя. <coughs> Я думаю, что это тоже мы все знаем, как оно должно быть. Есть интересный подход, такой по 25%, который используется в Германии для лечения психосоматических неврозов и расстройств. Для того, чтобы иметь 100% эффективность, у нас есть четверть – это психотерапия, Четверть – это спорт или физические упражнения под надзором спорт-тренера. Спорт Четверть – это социализация или социально-коммуникативные навыки, их развитие или живое общение. И диета <связь> – Правильное сбалансированное питание, согласно моей конституции, моему метаболизму, моему возрасту. Если более подробно рассматривать этот механизм, что у нас получается, что различные виды медикамента согласно состоянию нашего здоровья различного вида психотерапия э, семейная групповая индивидуальная психодинамическая или когнитивно-бихиоральная в мире считается это два направления такие evidence-based э, с точки зрения медицины у нас появляется специфика по техникам релаксации о том как именно расслабляться дыхательные упражнения а про них стоит записаться отдельно, что их очень часто недооценивают. В ситуации стресса или хронического стресса мы начинаем либо дышать поверхностно, либо задерживать дыхание, либо не дышать. <coughs> Поэтому, если приучать себя делать глубинное дыхание, диафрагмальное, и, допустим, про то, как дышать при панической атаке, это не будет в дополнительном материалом, материале. Мы себя тренируем не копить стресс, который к нам приходит каждый день дополнительно. Мы скидываем через дыхательное упражнение то, что накопилось, и не берем новое. Прогрессивная мышечная релаксация по Джейкобсену – это напряжение осознанное и расслабление мускулатур Напряжение, расслабление. Напряжение и расслабление. В этот момент мы можем... Скидывать те блоки, которые у нас копятся в виде нефасциальных каркасов, ну, нефасциальных блоков на теле. что мы переживаем, мы боимся, мы сжимаемся, у нас все начинает вот застывать. Мы при этом не двигаемся, не двигаемся мало, у нас появляется вот застой крови в мускулатуре, это все потом очень сильно болит. И появляются такие каменные, каменные блоки в мускулатуре. Это все можно разбивать, чтобы не копить при помощи вот такой пульсирующей, прогрессирующей релаксации. Медитация, что под этим словом бы не понимал, это вот э, способность отключиться от того, что происходит, побыть самим собой, по сути. И здесь у нас есть нюанс <coughs> про медитацию, что люди с психоэмоциональной травмой не могут делать медитацию, да. они не могут выдерживать э, ощущение спокойствия и для того, чтобы им войти в это состояние, получать от него плюс и расслабление, им для начала нужно движение. Нужно как-то начинать двигаться иначе. Да. Также, <связь> <связь> что еще возможно, это экспрессивные методы. Рисование, пение, танцы. Это все, что может помогать как-то проявлять свои чувства. И здесь вспомнить, что Человек, существо, максимально адаптирующий к окружающему пространству, к окружающей среде. Здесь вот я выбрал картиночку с носорогом. Носорог рисует свой ног, свой рог. Да? И мы можем заметить, что наш мозг постоянно адаптируется к тому, что мы видим и одновременно не видим за счет особенностей нашего зрения. Например, если вы закроете один глаз и посмотрите вперед, вы увидите, что увидите свой нос. И другим глазом тоже свой нос. И двумя глазами через какое-то время вы заметите, что вы нос видите, а потом опять его не видите. Это про адаптацию к тому, как мы видим реальность. И так постоянно ко всему может происходить. <coughs> что у нас еще здесь есть? Антиоксидантная терапия. селенку, энзим к 10 коэнзим. Что еще есть? Омега-3 с витамином Е, витамин С. Считается куркумин. Тоже неплохо. Антиоксиданты доказали э, свою эффективность. Они защищают клетки и э, убирают провоспалительные процессы в организме. Таким образом, замедляют процесс распространения депрессии или процент того, что вообще может развиться. А также были проведены исследования с, э, среди солдат, которые ездят на миссии по поддержанию мира что те, кто употребляли органический селен, у них процент посттравматического синдрома был меньше, чем в контрольной группе. Социальная реабилитация. Социальная реабилитация – это комплекс того, что можно для себя сделать. Это достижение максимально высокого социального статуса, активности, независимости и качества жизни. Базируется он на, на нашей возможности создавать социальные связи. <смех> И, соответственно, быть в контакте с другими людьми. И здесь мы приходим к тому, что так или иначе, для того, чтобы поддерживать себя в определенном работоспособном состоянии, несмотря на стресс, который на нас давит, несмотря на события неопределенности, которые вокруг нас происходят в этом море, неизвестности, которая вокруг нас. У нас должен быть определенный образ жизни, чтобы мы могли это выдерживать максимально долго, насколько позволяют ресурсы нашего организма. Сюда входят передышки, Нашу внутреннюю белку, которая крутится в колесе 24-7, нужно выгуливать. У нас должны быть безопасные места или хотя бы те, которые считают безопасными нерабочими местами. Например, кровать. В кровати желательно не работать, не желательно спать. У нас должна быть организация дня, со собственный режим, которого желательно придерживаться. То есть я с утра встаю, у меня есть план того, что я должен сделать за сегодня. <coughs> Пускай хотя бы пример, <coughs> но он есть. Я его выполняю в общих чертах. Понятно, что может происходить фарс-мажоры регулярно, и в один момент я могу не, не все делать. Но если я делаю то, что я сам факт того, что я живу по определенному плану, План для нас очень важен. Да? Он убирает ощущение тревожности. Саморегуляция, использование таких практик, как прогрессивная мышечная релаксация, то, что придумано человечеством, аутогенная тренировка, различные виды дыхания. Если есть возможность, сходите до физиотерапевта, посмотрите, попросите, что вам показали диафрагмальное дыхание. Сходите к фитнес-тренеру, сходите к человеку, который он по понимает. Нет только возможности посмотреть YouTube. В YouTube миллион записей про то, как нужно делать. Желательно, конечно, под надзором, но <coughs> серии, когда есть какие возможности есть, так и, так и делаем. Про белку. Да. Всегда а возможно, нужно останавливать. Можно до, до белки вот ответить на вопрос, было про вот, э, 150 минут физической активности, э, спрашивает участница, э, что из себя представляют эти 150 минут физической активности, умеренной интенсивности на каждый день, э, бег, йога или просто прогулка, что туда входит? Рассказываю, э, умеренной интенсивности, средней интенсивности, это вообще в сторону скорее бега, да. Потому что это в неделю, это достаточно высокая нагрузка. Если вы зайдете на сайт ВОЗ, ВИЧО, да, у них есть, физич... и там в поисковике вы бьете физическая нагрузка, он выдаст целую таблицу в отношении того, какая у вас возрастная группа, вы мужчина или женщина, что у вас должно быть, какое должно быть кардио, вы должны потеть, аэробная, анаэробная нагрузка, там вот эти таблицы все есть. Да. Посмотрим дальше. Для того, чтобы поддерживать себя в состоянии, я должен 150 минут в неделю бегать. Да? По сути, даже это люди очень часто не делают по определенным причинам. Или делают очень много. Как бы здесь переборы тоже бывают. Но если мы говорим про поддержание своей работоспособности своего адекватного состояния, то это вопрос в том, что у вас есть должна быть физическая нагрузка в виде погулять хотя бы. 20-30 минут в день, желательно час. Если есть симптомы самотофорных расстройств, то как минимум час, 5-7 километров в день железно вы должны нагуливать, желательно 10. И отдельно желательно, чтобы был пропад. То есть вы ходите для того, чтобы начинали вспотеть. Потому что это повышает вашу температуру вашего тела. Это запускает... Распад адреналина в крови. Вы снимаете свою тревожность, с которой вы приходите домой, и потом в сидячем положении дома, там, за кружкой чая, там, перевариваете адреналин, который крутится у вас в голове насчет восприятия различных ситуаций. Почему? Потому что мозг не воспринимает выдуманные ситуации от реальных. Он их не видит, для него все существует, он ко всему должен успеть готовиться. Любой кошмар, который вы себе придумываете, или читаете, или видите, он репродуцируется, усиливается и подготавливает ваш организм к тому, что вам нужно будет выживать. Вы все время находитесь в таком состоянии как бы собранности. Эти моменты нужно выключать. Тогда, он, тогда будет возможность выспаться хотя бы. Еще вопросы? А здесь вопрос вот к слайду, который сейчас мы видим, уточнение по саморегуляции. Да. Что это такое? Да, mm -hmm. Саморегуляция. Здесь тоже такой момент, как я говорю, что вообще конкретный советы здесь не работают. Там, кушать завтрак, да, или кушать шесть раз в день, или три раза в день. Да. Саморегуляция это список ритуалов для меня, который позволяет мне чувствовать себя лучше. Регулярное питание, регулярная физическая нагрузка, регулярная вода, которую я употребляю. Вот это тоже классика жанра. Ни сок, ни квас, ни кофе, ни чай. Вода. Вода в день. Нам нужна вода, чтобы чувствовать себя хорошо. Для понимания процесса стоит добавить, что нам нужна вода, чтобы у нас была более жидкая кровь. Более густую кровь сердцу тяжело давить по сосудам. Растет давление, растет изнашиваемость организма очень сильно. И концентрация внимания падает. Поэтому саморегуляция – это выявить для себя определенные точки э, моих ритуализированных действий, как не забыть попить воды, ну, к примеру, да, <сёк> не забыть сделать утреннюю зарядку, э, не забыть встать, растянуться, уже в конце концов прошу час, вот. Мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Yeah. <coughs> Не забыть о том, что мускулатуру нужно растягивать и нужно тянуться и сухожилия. Не забыть о том, что я могу размяться, куда-то сделать. Не забыть о том, что можно с кем-то поговорить, <coughs> если мне это необходимо. В таком ключе. Вот это регуляция. Получается, мы должны прислушиваться к себе и даже какие-то базовые вещи просто напоминать. Как про ту же воду, там какие-то разминки с какой-то периодичностью. Да, как ни странно, мы, в случае стресса мы забываем про эти вещи, потому что они связаны прямым с выживанием здесь и сейчас, а они нам нужны. Мы не знаем, насколько этот забег. Мы не знаем, когда он закончится. Нам, мы должны быть в определенном состоянии. Мы должны постоянно быть в работоспособном состоянии. У нас должно быть адекватное питание, которое насыщено определенными микроэлементами. Я не могу питаться только джанк Через какое-то время у меня начнется сбой гормональный. Я должен регулярно ну, регидрировать себя, как по-умному говорят, это и достаточно воды, чтобы мое тело ну, могло быстрее реагировать на то, что происходит внутри меня, и химические процессы происходили быстрее уж. Я должен поддерживать себя в состоянии, чтобы быстрее заживало тело, если я там где-то порезался или ударился. Метаболизм, чтобы у меня сохранялся, От этого тоже нужна вода, нужно движение, я должен качать, я должен использовать тикры, чтобы снимать нагрузку с сердца, регулярно, поэтому сел, там, парочку приседаний, сделай, да, действие. Еще вопрос есть? А еще крик души. Крик, крик души, души от участницы, которая повредила связки к и две недели лежит ногой вверх, и еще две недели лежать человеку, <клес> сложно, ресурсные дела отпали. Вот такой крик души, что, что ей в такой ситуации можно... На обоих ногах или на одной? Сейчас я перепроверю. Ну, вероятно, одна. Вот, но вафа? там еще есть рукой что-то. Та же самая, типа, часть. Типа, на одной костылях человек пишет. Да. Здесь есть много вариантов, на самом деле, потому что никто, ну, когда нам говорят, типа, не беспокойте руку и ногу, почему-то часть людей считает, что нужно тогда вот там застыть. Да? Нет, вот у меня травмирована рука, травмирована нога, часть тела у меня выключена, но вторая есть, и есть при помощи ее я что-то могу делать на самом деле. сам я могу определенно куда рука дотянется. Есть очень много мануалов на самом деле на эту тему, что я могу сделать в случае там, травмы и реабилитации. Мы очень недооцениваем массаж потому что, во-первых, это занимает время, во-вторых, это заниматься самому, в-третьих, никогда не сделаю так, хорошо, как где то другой, но это очень важно иметь тактильное ощущение, восстанавливать определенные вещи, кладить, потому что туда идет приток крови, туда идет приток внимания определенного, мы себе уделяем внимание через это, вы можете сделать очень много для себя, на самом деле, если обратите на это внимание, часть материала тоже есть в раздаточных материалах, что можно сделать, еще что-то? Продолжаем. Идем К белке. К белке. Итак, мы идем к белке, <coughs> к тому, что нашу белку нужно выгуливать. То есть нужно останавливать бешеный ритм. Это вопрос о том, почему нам нужно отдыхать, потому что вы не можете бежать вечно. Если вы бежите вечно в один момент, вы упадете, на этом для вас вся история закончится. А мы хотим бежать долго, счастливо и, <coughs> и эффективно, поэтому нужно иногда спать и отдыхать. Нужно делать паузы и вовремя заканчивать рабочий день. Нужно отдыхать, если уже на то пошел момент. В э, Каким бы ни были условия, что бы вокруг ни происходило, э, есть момент, когда есть определенно затишье перед бурей, вот ничего не происходит, момент можно поспать. <coughs> если у вас вокруг есть люди, которые могут о вас позаботиться, тем более безопасная среда, можно спать по очереди. Практика, проверенная десятилетиями. Есть про компенсаторы немного интересно, да, что <смех> мы используем много вредных компенсаторов. Да. Отдельно это путешествие в мир без боли на таблетках. Ну, при необходимости можно использовать. Опять же, мы покупаем через таблетки время, выключаем момент того, что что-то не так, но цена... Что мы через это получаем? Нам нужен период восстановления после. Если его нет, мы начинаем воровать у себя срок своей жизни, срок своего здоровья. Мы становимся менее эффективными. Кофе. <coughs> в очень больших количествах. Если я должен выживать на кофе очень долго и делать какие-то вещи постоянные, еще раз, еще раз, еще раз, потом еще раз, и казалось бы, вот сейчас будет отпуск, но нет, еще раз. Но в какой-то момент Кофе, который пью, на перестает на меня работать, потому что рецепторы не воспринимают кофе, как кофеин, и я просто пью напиток. В подпочниках нет кортизола, значит, оно не работает. Курение. Очень много. От простых сигарет до травы. И алкоголь, чтобы расслабиться. В разных этапах жизни есть разные вещи, но желательно это не использовать. Желательно использовать что-нибудь из вот этого. Тут у нас есть в нашем арсенале путешествия <с>, с близкими. Если такая возможность есть, конечно. Здоровое питание в виде здоровых овощей, которые занимаются собой. Бег или физическая активность с самим собой. Время провождения с друзьями и, естественно, время провождения с семьей, если у вас с ними хорошие взаимоотношения, естественно. Но никто не от не убрал целительную силу обнимашек. Мы помним, что обниматься стоит как минимум 7 раз в день. Но через это чувство иммунитет растет. Все, все классно. И помним, что у нас должен быть свой ритм жизни. Вот как не суетитесь, поешьте, отдохните. Это должно быть запрограммировано в течение дня. Вот у детей же есть и сейчас в садике. Да? После... Такая недостижимая мечта во взрослом мире. Но по сути стоит про это помнить. Нужно обязательно отдохнуть. Вот такой фильм «Три идиотов» из Болливуда. Интересный фильм, такой душевный, про трех инженеров, которые учились в одном из элитных колледжей в Индии. У них там был ректор такой, как один из персонажей. Вот ректор, у него были золотые правила, он там днем после обеда приходил в свой кабинет, ложился на софу, и полчаса спал, под классическую музыку. А в этот момент его ассистент его брил. Но этот ритуал соблюдался из года в год железно. У нас у всех должен быть похожий ритуал, где мы регулярно отдыхаем. Здесь большой слайд, <coughs> много информации. Про медикаменты более-менее понятно, про психотерапию не очень понятно вообще о том, что это такое. Вот. на ну, человека коммуникация друг с другом. Мы влияем друг на друга, когда мы друг с друг другом общаемся. Это тоже логично. Что можно делать для себя любимого? <coughs> Развивать эмоциональный интеллект. Да? Заниматься дифференциацией своих эмоций о том, что я чувствую. Мне страшно, я боюсь, я в ужасе, я недоволен, я гневаюсь. Мне интересно, я в азарте. Я испытываю чувство отвращения, я испытываю чувство унижения, стыда, стеснительства. Что вообще со мной происходит? Да. Интеграция эмоций в свою жизнь. То есть, если я могу их точно назвать и понять, какой интенсивности вообще чувство у меня есть, я могу что-то делать с собой и с тем, что вокруг меня происходит. Активизация правого полушария, премоторного кортекса, работа с зеркальными нейронами. Это разряд уже будущей медицины. <coughs> Транспутанно-магнитная стимуляция, так называемая. Но так или иначе, это сводится к тому, что вам искусственно стимулирует корубованного мозга, да? и начи... что-то начинает происходить. Но то же самое начинает происходить, если вы начинаете двигаться или что-то делать со своим телом. Вербализация. <coughs> Называть словами чувства. Да? Разделять себя с другими людьми. Вот конфликт сепарации, индивидуализация, когда мне без других людей плохо. А я должен чувствовать себя, когда сам по себе хорошо. Когда мне сам по хорошо, я могу выдерживать одиночество. Потому что одиночество, потому что это страдание и элемент как бы пытки для людей, может быть позитивным в том случае, когда вы сами его для себя выбираете. Тогда это конструктивный момент. Позволить заботиться о себе. помни, что себя нужно ставить в первую очередь. Тогда вы можете что-то сделать для других людей тоже психотерапию, как работает психотерапия в наше время. Когда вы рассказываете про себя, о том, что с вами происходит, это почему вообще нужно делиться своими переживаниями с близкими. Да? <свят> Нарратив или рассказ, он чуть-чуть меняется, от каждого рассказа чуть-чуть другим становится. Он изменяется восприятие восприятии, в моем тоже. Вследствие этого у меня меняются мои действия. Если меняется восприятие и действие, я получаю другой результат. Если имею другой результат, то грабли заканчиваются. И у меня появляется возможность, возможность жить новой жизнью. Что-то делать иначе, я, наверное, с вами. Здесь можно вспомнить, что можно относиться к телу как к машине, в которой можно починить, что-то вырезать, добавить. Не самый конструктивный момент, потому что обездушивает, и все-таки тело, оно взаимосвязь огромного количества элементов одновременно. Можно относиться к тому, что наше тело как сад. Мы позволяем вещам самим расти, норму, самим лечиться, самим пускать корни, самим мы просто убираем сорняки и позволяем хорошим вещам происходить сам, самостоятельно. Наше тело само себя может позаботиться. Нужно просто, как уже было замечено, к себе прислушиваться. К своим потребностям еще раз начните заботиться о себе про страх если вопросов нет то мы идем дальше страх здесь идея такая вообще со всем этим делом что страх вот эта паника которая сжимает нашу гору да, он бывает рациональный и рациональный вот рациональный страх когда вижу опасность я должен с ней что-то сделать, ну, здесь уже оно включается в действие. Я должен что-то делать. Да. Иррационально я не могу предсказать. Я не могу его точно сказать, будет он или не будет. Да. Я начинаю очень много фантазировать. И здесь начинается работа с моей фантазией. Тут есть нюансы такие тонкие. В Первых, нельзя избавиться от того, чего не существует. Большинство вещей находятся в моей фантазии. Да. да, они могут быть где-то там за окном, но идеально существовать, но объективно вот прямо здесь со мной они не происходят, да? поэтому я начинаю зависать. Страх развивается от переизбытка воображения сам по себе. Да, да и нужно обратно править воображение в другую руку. Здесь, конечно, идет спекуляция на таком моменте, как Изменение фокуса внимания. <свят> uh, ну, это в вот, тяжело заснуть, я боюсь, что что-то произойдет. Да, но тем не менее, начинаю думать о других вещах, переключать фокус внимания, мне становится легче. Это один аспект вообще, который есть про все это дело. И здесь идет список небольших рекомендаций, таких лайфхаков, <свят>, которые можно использовать. Uh, было бы классно, если вы могли о них вспомнить, uh, если придет время, в жизни пригодится основана на таком базик уровне э, работы с самим собой. Первое – про страх, потом про тревожность. Если вы испытываете страх, нужно сказать слово, чего вы боитесь. Для этого нужно вербализировать, конкретизировать и вербализировать назад с вами. Поделиться с тем, что я чувствую с другими людьми, желательно близкими. Потому что, когда мы проговариваем эмоцию, ее значение – постепенно уменьшается второй момент страх золотое правило хотите сделать страх меньше назовите его по имени потому что против конкретного страха мозг начинает думать конкретные варианты взаимодействия решения задач а когда страх не конкретный я не знаю что мне решать надо я подвисаю и теряю просто энергию, потому что нахожусь неопределенность <coughs> дыхательная гимнастика не забывайте про нее, да? Или наоборот, вдохнули, задержали дыхание, выдохнули. Говорят, что зона чудес находится 10-2-10, то есть 10 секунд вдох, 2 задержка, 10 выдох. Если вы можете это сделать, значит, что ваше тело может справляться со стрессом. Если меньше, значит, вы находитесь уже в стрессовом состоянии, и вам нужно обратить на это внимание хотя бы и начать с этим что-то делать. Невыраженные чувства, если мы не говорим, одержим а все в себе, приводит к психосоматическим реакциям, нарушениям, болезням и, опять же, лекситиме. Мы же не говорим про чувства, да? И развивается соматизация. Соматик в тело. Сома-тело. Защитный механизм психики, когда эмоциональные ощущения выражаются соматическими, я начинает что-то болеть где-то, где где где тянуть, спазмы там могут быть... В итоге что? Эмоциональный дискомфорт, неспособность избавиться от него способствует возникновению телесных симптомов. Постепенно этот процесс становится все больше и больше и больше. Я что начинаю Я начинаю уставать, становится просто физически хуже. Я опять теряю свою работоспособность. Теперь про тревожность. Тревожность <свеч> – сложный эффект, на в нем он никогда не сам по себе. Внутри всегда тревожности, тревоги всегда есть. Испуг, страх, то есть гнев, чувство вины и стыд. <связь> в разных ситуациях, в разной пропорциональности. Если мы испытываем тревогу, как правило, она очень неясна и мутная. Ее нужно превратить в страх. Потому что, как мы уже говорили, страх конкретный. Да? При тревоге мы не знаем, что, что чего боится чего нужно бояться, на что нужно реагировать, в какую сторону кидаться в первую очередь. Помним про дыхательную гимнастику. Помним, что нужно двигаться, потому что, когда мы двигаемся, мы действуем, мы перестаем активно думать, <coughs> мы что-то делаем, мы находимся в процессе. И в этот момент я понимаю, что я не беспомощный, я что-то делаю. Здесь тоже работает такой механизм, что <coughs> в случае моббинга или, или буллинга, или момент, когда из тебя пытаются сделать жертву, закон номер один или правило вообще первое, которое есть, это то, что нужно для себя четко определить, что я не жертва, я не беспомощен, я что-то могу сделать, что уже деталь. И игры игр с фокусом внимания, нужно задействовать, да? например, что-то посчитать. Это временный эффект, но даже временный, он помогает чувствовать себя лучше. Стихи, рифмы. Опять же, мы что-то делаем, верболизируем. Уровень тревоги постепенно снижается. Если внезапно, еще более сильно. Эстетика. Да? Если уже кому как пойдет, для кого-то важно остаться в одиночестве. Или наоборот, с кем-то побыть рядом. Холодная вода, для того, чтобы себя взбодрить, да? И опять дыхательная гимнастика. Если уже апатия до да, такого состояния, что уже сил не что-либо делать, да, то тут нужен полноценный отдых. Вам нужно отдыхать. Все. Там. Коник кончился. Если такой возможности нет, нужно что-то делать. Да, что мы имеем дальше? Вариант. Попытаться расслабиться хотя бы на 15-20 минут. Полежать, посидеть. Да. Выпить чашку чая. Чашку чая – это вообще всегда хорошая идея. Чай – всегда великолепная идея. Отвлекает внимание. Мы, когда пьем, <coughs> активизируем парасимпатическую нервную систему. Успокаиваемся. Через это. Поэтому на переговоры всегда берут воду. Несколько физических упражнений. <coughs> Тут тоже такое важное, да? Нужно как бы подвигаться, да, но особо сильно в таком состоянии не получится. Но если уже есть, то нужно хотя бы до да, пропота, выпота-то. Это 5 минут активности физической. Походить даже вот на месте. Бег на месте, общую примеряющую. Да. <coughs> Приоритизация, начать все-таки что-то делать и опять дать себе отдохнуть. Есть важный момент, что нужно дать себе отложить Телефон иногда, Потому что здесь нужно вспомнить теорию Канемана о том, что мы, потребляя новости, постоянно просматривая, постоянно вот смотря на то, что происходит, мы постоянно реагируем на слова и на ассоциативный ряд, который со словами у нас связан, который запускает у нас свои биохимические реакции. Мы на это реагируем. Мы можем дойти до состояния информационной интоксикации. Линк на лекцию Каннемена я тоже приложил э, к раздаточному материалу. Здесь тоже, да, там, как говорил Черниговская, да, мозг, э, желудок иногда умнее мозга, потому что он хотя бы может вытащить то, что он съел. Мозг нет, он уже взял и все, и теперь живи с этим как можешь. У вас должны быть моменты, когда вы откладываете телефон и занимаетесь чем-то другим собой, например. Классическая формула сохранения здоровья, она очень простая. Я думаю, вы тоже ее знаете, Ей просто нужно напоминать э, себе ее делать. Да? Двигаться, активный образ жизни, полноценно отдыхать, высыпаться, использование полноценной здоровой пищи, э, использовать, поддерживать близкие отношения. Все. И помнить про принцип свородной маски. Для тех, кто не помнит, принципе кислородной маски заключается в том, что когда мы попадаем в кризисную ситуацию, самолет падает, нужно в первую очередь маску надеть на себя, а потом на близкого рядом человека. Потому что если вы потеряете сознание, вас спасать всегда тяжелее. А если вы в сознании, вы еще можете кому-то помочь. Вопросов нет? Идем дальше. Собственно говоря, с вопросом, что делать, ну, мы разобрались, и мы переходим на более глубинную на травму. Важные моменты, с которыми вы никак не переплюнете. Да. Первое – это то, что травма – это не то, что произошло, да, а то, что живет внутри меня. Она не где-то там. Я с ней все время двигаюсь, я с ней живу дальше. Да. Любое ваше непережитое эмоциональное событие, оно все время находится с вами. Да. Прошлое и будущее – критические моменты для мозга. Потому что прошлое это где-то там, будущее не определено, его нужно создать. Я всегда нахожусь сейчас. Да? Если я заморожен в травматическом моменте где-то там, да, вы не можете планировать будущее. Оно будет очень искажено. Это тоже факт. Мы можем только брать опыт у прошлого и планировать из этого будущее. Это всегда очень искаженная призма и она всегда, как правило, далека от реальности. И это тоже стоит помнить ваше прогнозирование может быть всегда неполным да? и бонус всего этого он заключается в том что преодоление травмы состоит всегда в получении опыта который кардинально отличается от того опыта который вы имели ранее не через мысли не через разговор а всегда через действие я должен что-то сделать такое что даст мне ощущение что я могу да? И, как говорил Ван Кок, да, специалист по посттравматическому синдрому в мире, единственный способ что-то поменять в себе ⁇ это по-настоящему встретиться с самим собой, чтобы стать именно тем человеком, который может себя чувствовать здесь и сейчас. Себя полным под ногами, осознавать свои эмоции, свои силы, осознавать других людей. Вопрос именно, как это делать. Да. Я вижу есть вопросы. Можете ли пояснить про преодоление травмы противоположным опытом на примере? Люди, подвергшиеся физическому насилию, например, да, сколько бы они про это ни говорили, им не всегда становится легче. Это факт, который мы имеем. Опыт лечения посттравматического синдрома примерно 44%. Плюс-минус. В зависимости, куда смотреть. Это мало. Да. Это с медикаментами 60-70, что примерно чуть в два раза выше, чем эффект плацебо или того, что проходит само по себе. А хочется сильно выше. И то, что было доказано в интерклопе, который занимался жертвами изнасилований, посттравматического синдрома у солдат и т.д. и т.п., то, что люди, попав в определенную ситуацию, где им было плохо, только сделав определенные действия в ритуализированной форме в обратную сторону, могут э, почувствовать определенное освобождение. Соответственно, идея заключается в том, что нужно обращая внимание через свое тело и через движение и через совместные действия с другими людьми, я возвращаю себя в состояние того, что я не беспомощный, я что-то могу сделать. Поэтому у нас есть совместные песни, поэтому у нас есть хор, поэтому у нас есть... Э, очень много совместных действий вместе и в культуре в том числе, которая помогает нам чувствовать себя частью чего-то и вместе что-то сделать. Именно это убирает ощущение беспомощности. Когда человек один, когда он выключен из э, социума, когда он подвергнут определенной травле, он не может этот опыт интегрировать в себя и что-то с собой сделать. И он несет его через года, всю жизнь. Я ответил – Ну, я думаю, что на данный момент да. А <как> я более сказать, подробно отвечу с... дальше. Да, отлично. Ну, собственно говоря, про то, как делать. Да? Там с примерами будет. Собственно говоря, есть позитивные, негативные новости на эту тему, что мозг можно перетренировать и выйти из состояния «я беспомощный, я не смог себя защитить» или «не могу себя защитить» в состоянии «я могу». Плохая в том, что это нелегко сделать. Это занимает время и усилия. А далее про движение действия. Да? Чтобы включили все взаимосвязи моего прогнозирования где-то там в прошлом, здесь и в будущем, мне нужно определенное движение. Да? Когда, чтобы начать ощущать свои ощущения в теле, да, мы... Через движение, фронтальная корона затрагиваем, мы изменяем поведение, потому что фронтальная короля ОФЦ, орбита фронтальный кортекс, он находится здесь, он связан с моей способностью учиться воспринимать информацию. Вообще, если я получил травматические повреждения в этой части мозга, моя способность учиться нарушена и вообще на самом деле под вопросом. Два чувство, что я могу позаботиться о себе, и защитить себя, оно тоже проявляется через действия. И поэтому самый короткий путь, что-либо делать, он идет через тело. Через это сразу видно, вы что-то делаете или нет. Поэтому спокойствие, только спокойствие, как говорил Карлсон, дело житейское. <связывая> По одной из этих причин все время была разработана система сенсомоторной коммуникации. Наша цель вообще все время была создать Простую многофункциональную систему для решения массовых проблем, которые подходит огромному количеству людей, максимальному количеству. Попутно решаем вопрос социальной адаптации, работа с агрессией, конфликтами внешними и внутренними, <coughs> где исключен элемент конкуренции, потому что это э, отсылка к спорту. А спорт основан на конкуренции рост одного человека за счет другого. Всегда связан боль, где есть один победивший и много других проигравших. Да. Где есть профилактика для восстановления здоровья по полной дефиниции, то, с чего мы начинали сегодняшний вебинар полное физическое, душевное, социальное благополучие. Она должна быть максимально естественной для большинства людей, не должна негативно влиять на интеллектуально вегетативные функции или мешать исполнению профессиональных обязанностей, как некоторые споры делают, да? И как раз то, что мы говорили, должна переводить из состояния «не не могу» в состояние «я могу» что-либо делать. Причин для создания было много. <свят> Это работа в группах по профилактике выгорания, кризисного вмешательства. И опыт работы в Германии. И вот алекситимия как фактор, что психотерапия, вот мы работаем через слова, она людям мешает. Да? Летние физиотерапевтические физи лагеря, работа с тяжелыми пациентами, где было обнаружено, что физиотерапевты, они так устают работать с другими людьми, что они не хотят их слышать, их так много вокруг них, что они хотят просто сделать свою работу, начинают очень формально вот во всем этом вариться. Контакт нарушается, распространенность заболеваний и вот особенности вербального общения и кода. Да. Также высокие риски ретравматизации, что мы можем при оказании помощи получать очень сильную негативную реакцию на то, что с нами происходит. То есть мы помогаем другим людям, но мы на это сами, сами же реагируем. У нас были н публикации, которые мы брали. В основном это ментальное здоровье, психиатрия, физиотерапия, нейропластичность, которую стоит отметить решение конфликтов, особенности работы мозга. Нейропластичность это про нашу способность адаптироваться постоянно. Мы взяли различные системы, экидоты, тайщи, ушу, физиотерапию, театральную импровизацию, фехтование. И из элементов взяли такой момент, что почему работает через движение, почему помогает при психоэмоциональных перенапряжениях. Есть такой момент, что у нас есть моторные нейроны в коре головного мозга, которые отвечают за движение. И они находятся очень близко к лимбической нервной системе. У нас, в принципе, почти вся нервная система, она лимбическая, которая, которая у нас есть, это ее элементы. Если мы что-то делаем через активизацию премоторной коры, то есть, чтобы что-то сделать, я должен как-то себя активизировать. Идем определенные движения, определенные скорости, определенной интенсивности я цепляю ядра эмоциональные. как бы У меня происходит эмоциональная разрядка в том числе. Хотим мы это или не хотим, это все равно работает. И здесь такой момент, что, допустим, вот эффект спортзала для некоторых людей может работать, что я устал, прихожу в спортзал, сделал физическую нагрузку, попотел, мне стало легче, чувствую себя таким а оттуда ухожу даже вечером. Но мы решили пойти глубже, посмотреть, как работает именно вот сами, как раз диалог с самим собой, как работает, да. Амигдала, это вот медалевидное тело, где э, мозге, который отвечают за эмоции на все. С этим связано тоже тот момент, что если человек ставит запрет на что-либо, сейчас, никогда не буду бояться больше, никогда не буду тревожиться, никогда не буду гневаться, то он гасит себе все эмоциональные составляющие, в том числе радости, интересы, и становится таким очень сильно потухшим. Так вот, амигдала, связь ее с критикальными структурами, которые отвечают за моторику. То есть наши эмоции напрямую связаны с, с, с нашим движением. И наоборот, потому что это работает туда, и обратно. И вот мы разработали три уровня коммуникации. Первое это самим собой, <coughs> концентрация на себя, свои возможности там, с элементами самомассажа, движения. В основном, прочувствовать свои границы тела вообще, какие есть. Второе это взаимодействие с предметами, где я уже могу выходить чуть дальше за пределы своего тела. Это работа с мячиком работая с различными палочками, с поверхностями вокруг себя. И динамика это под импровизация, где я работаю с другими людьми, где я могу ощущать то, что происходит, и смотреть, реагировать. Тело будет реагировать на то, что происходит вокруг меня, даже если я какие-то вещи не вижу, я могу эти вещи видеть, на них реагировать. Потому что в жизни происходит то же самое, что вокруг вас происходит, вы обязаны это реагировать, хотите вы этого или нет. Мы тут делали еще эксперименты по электромиографии и смотрели, как напрягается мускулатура лица, спины, плечей, рук, и смотрели, что после физической нагрузки, даже интенсивной, напряжение мускулатуры либо возвращается обратно, либо становится меньше. В принципе, по идее, должно становиться больше, мышцы забиваются, а если делать их под определенном ритме для самого себя, является такой эффект, что я расслабляюсь движение. я учусь не напрягаться, когда я что-то делаю, а значит, отрачу меньше энергии, а значит, я чувствую себя лучше, а значит, я горю медленнее. Ну и система, да, стоит помнить, это не техника лечебной гимнастики и массажа, поэтому это система коммуникации. Вообще изначально было просто у него есть уровни, который начинается с уровня коммуникации с самим собой. Вот, и у этой системы коммуникации есть психотерапевтическое и терапевтическое действие. Мы провели уже много семинаров, вот уже элементы используются как дополнение и у наших физиотерапевтов, и в психотерапии, и для обучения телохранителей, сотрудников полиции для того, чтобы бесконфликтно решать задачи. Ну вот, врачи, психологи, стоматологи, у которых сидячий образ жизни физиотерапевта вот. небольшое резюме к концу С чего начать у нас очень много вариантов того что можно делать можете пойти бегать можете начать пить воду можете начать дышать можете делать вот агенные тренировки начните делать чего-нибудь вот выберите себе одну вещь и начните ее делать маленькими шагами, потому что сразу интегрировать весь комплекс э, реабилитации, восстановления самого себя, как правило, это очень тяжело, для многих людей почти невозможно. Да? Но маленькими шагами это возможно наше дело, возможно делать. Вот как говорил Антуан Дасентубзепери, господи, научи меня искусству маленьких шагов. Шаг за шагом, муравьиными шагами мы идем. Много-много маленьких шагов, потому что э, мы... Находясь в критической ситуации, фокус внимания очень часто убираем в другую сторону, да, и такую заплаточку ставим где-то там, и опять к себе там решать определенные вещи. А нам там капитальный ремонт вообще нужно делать. По маленькими шагами постепенно, как мы можем все это вот привести в порядок. У меня одна из других моих коллег, которые очень уважают, всегда говорю что к себе нужно относиться как к собаке. Потому что себя за хорошие вещи нужно хвалить. Мы это тоже очень часто забываем делать. Это как бы культурная такая тема. Себя нужно хвалить. Вы сделали хорошую вещь. Похвалите себя. Каждый вечер. За... Но только здесь один нюанс. Должно быть честно. Да. Если мы говорим про э, ссылки, которые будут, то там есть разделы. Э, статьи некоторые, которые могут э, помочь, как то найти психотерапевта, на что обращать внимание как поднимать там, качество своей жизни, некоторые полезные видео про МакОм там есть отдельно, как, про онлайн-тренировки, про систему МакОм, где вы можете про это вообще почитать, с чего она вообще состоит, откуда вообще все это взято. Полезные видео, в виде про счастье, ощущение счастья, про саморегуляцию, про обвинение, про эмпатию, как, как с этим работать. Отдельно про фильмы, книги, которые я посчитал для вас могут быть полезными, которые могут быть таким вдохновляющими. На вот Канеман про информационную токсикацию, про Маком. Для кого-то, возможно, будет интересно, возможно, уже видели про Филиппа Зимбарда, как не сойти с ума на карантине, часть рекомендаций, и заряжайте свои батарейки. Есть ли вопросы? Да, вопрос, есть вопрос, в каком темпе изучать материалы, которые вы рекомендуете. Вот. Темп у каждого человека свой, и, соответственно, нужно идти с той скоростью, с которой вы можете идти самостоятельно и вам комфортно. Э, здесь можно привести пример. Вот. Сколько вы можете пробежать километров? Он стопом. Сколько надо? Сколько надо? 50 можете? смотря зачем. Ну, ну, серьезно как бы. Давай, 100 километров нет, можем? Нет, Мы нет конечно. Мы не можем, да? Нам придется останавливаться, потому что у нас есть ресурс тела, который скажет, а, все, остановись. И сердце такое, хватит. Да? А пройти сможем, правильно? Ну, да, нет, это конечно. займет больше времени, но если еду иду в своем темпе, я не устаю, я могу идти очень долго, медленно, прогулочным шагом, но я дойду. Да? Посплю, потом опять пойду, рано или поздно так вот, дойду. Есть такой замечательный поговорка, да, что быстро, это медленно, но очень регулярно. Так и пройдете. Можете выбрать, что для вас более актуально вообще всего этого списка и начать смотреть. Ссылки рекомендую, вообще посмотреть все. Книги и фильмы – это по вашему желанию, это общее развитие, не более того. Но вот все, что касается сенсомоторной коммуникации, это возможно в самостоятельном режиме начинать и как-то самостоятельно проходить? Или нет? Это желательно делать под надзором. У нас, к счастью, есть такая возможность, как онлайн-тренировки. Есть возможность индивидуальных консультаций, потому что мы собрали не просто комплекс упражнений, мы собрали комплекс упражнений, который влияет на нервную систему. И его нужно хотя бы увидеть, чтобы кто-то со стороны посмотрел и сказал, вы делаете правильно вот то, что надо, или, или не совсем. Потому что мы скопировать можем далеко не все. Далеко не все висит в открытом доступе. Да, именно по причине того, что то, что вы видите, это одно, а то, что вы чувствуете, когда вы делаете, это другое. Желательно, чтобы все-таки, ну, вот, записались на консультацию, нам, нам рассказали вообще, как для вас, с учетом вашей Конституции, с чего вообще начинается, с чего начинается Родина. И я призываю сейчас участников, у нас остается немного времени написать ваши вопросы, которые о, у вас остаются, все, что касается от... О, всех рекомендаций, все личные вопросы. У нас сейчас остаются два из неотвеченных вопросов. Один довольно личный, как бы такой проблемная ситуация. Пишет участник, строишь планы, цели, реализуешь. В голове картинка, есть успех, через некоторое время, через месяц картинка замыкается, четко стеряется, напряжение, выпадаешь, эмоционально-энергетическая яма. А потом встаешь и заново начинаешь. Как предотвращать, какие могут быть инструменты, как перепрыгивать эту яму или обходить? Вот такой вопрос. Рассказываю, что если идет большая интенсивность, и вы выпадаете. Мы вообще делали за последние пять лет огромное количество экспериментов с движением и с психоэмоциональным состоянием, пришли к такому выводу, что если вы делаете определенное движение, это можно диагностически посмотреть. Допустим, как мячик на стене. Да, и он выпадает, это означает, что вы делаете это не той скоростью, которую держит ваш организм. Вам нужно замедлиться. Если это проявление в жизни идет в том, что я вот у меня есть планы, я горю, делаю. Вот в один момент так... Еще. Вспоминаем картинку про моторчик, который отъехал от зарядки и вырвал штальсит. Да. Вот эта ситуация. Вы не успели отдохнуть, не успели работать в ритме, который ваше тело на данный момент тянет. Но, к сожалению, тянет сейчас вот столько. Да? Нужно снизить обороты, чтобы, да, это будет возможно в 10 раз медленнее, чем вы о себе думали и на себя рассчитывали. Но вы сможете это делать постепенно. Потому что, представьте, как приятнее ехать в машине на первой скорости или на третьей, но постоянно нажимать на тормоз газ. Вот такой. В этом дело, на самом деле. Плюс, отдельно, я как бы как врач уже рекомендовал обратить внимание на здоровье и посмотреть, что вообще происходит с анализами. Потому что такая симптоматика может скрывать за собой определенные заболевания. Спасибо. Это отдельная тема. Еще есть вопрос. Тут не совсем как бы в общую тему нашего вебинара. Но э, я предлагаю как-то ответить, если есть что ответить. Э, дело в том, что пишет вот участница, что психотерапия, как она понимает, разговорный жанр. И есть ли, может быть, какой-то опыт э, работы именно по психотерапии с слабослышащими глухими людьми? Либо это вот как раз та же сенсомоторная коммуникация, которая... Ну, можно ну, здесь, и... есть, здесь есть такой ну, нюанс. Да? А, мы, к примеру, работали со слепыми, да? и ну, это для слабослышащего а, ну, разговорный жанр не совсем, ну как бы, да, ее так называют как докторы. А, психотерапия это же не только на проговорить. Есть огромное количество методик. А, Пенсивально-двигательная терапия, пожалуйста. Там не обязательно даже слышать музыку, это вопрос движения и проявления себя тела. Огромное количество упражнений делается в тишине. Человеку нужно показать просто какие-то вещи, что он видит, да, можно найти определенный язык. Есть экспрессивная терапия, которая связана, именно, вот, например, там, с рисованием, да, или с проявлением себя леткой глины, которая через автоматологию заходит. Есть целая там ветка направлений, которая позволяет через действие залезть в внутренний мир человека. Песочная терапия. Но она, правда, больше лицейно нацелена, но она и в этом случае тоже может помогать. То, что немцы называют гештальтум-терапией или терапией мелкой моторики, когда человек э, делает определенные циклические движения кончиком пальцев, может да, вязать, к примеру, узелки, да, развивать определенный уровень нейроплассичности. Все зависит от задач человека, который у него есть, что он хочет, за какой период времени найти специалистный метод, это вопрос обратиться к профессионалу, который может там рассказать вот вам с вашими задачами, вон туда, вон там. Потому что в каждой стране, в каждой профессиональной ассоциации мы все хорошо друг друга знаем. Мы знаем, кто чем занимается, кого какие сильные стороны, кого куда направить. Важный вопрос появился. Вы говорили про важность социального включения. А если в какой-то момент общение с людьми вызывает дискомфорт, тревогу, становится комфортнее находиться наедине с собой, и от этого не страдаешь. Нормально ли это? Можно ли по минимуму, по необходимости общаться с людьми? Будут ли негативные последствия? <как> Есть такое понятие еще как социальная усталость. Я не хочу, допустим, идти на вечеринку к друзьям, потому что там будет вроде как весело, хорошо, отдохнем, но по сути я там устал, а я уже устал. Я не хочу. Я не хочу тратить свою энергию. Нам слушайте, свой организм. Иногда нам нужно отдохнуть у от других людей. Это нормально. Побыть в тишине – это вообще святое дело. Да? Вопрос будет возникать, если это становится слишком частым. Я становлюсь таким, как социопатом. Избегаю социальных контактов вообще. В этом момент стоит обратить внимание и задать вопрос, что на самом деле происходит. Является ли это следствием как бы, замазывания какой-либо внутренней травмы? который уже настолько сильно влияет на мое поведение. А на короткие периоды времени, да, это нормальное состояние. Естественно даже. Ну, я, наверное, хотела бы э, какие-то услышать, да. может быть, какие-то специальные рекомендации, потому что ну, в Латвии же тоже следят за тем, что происходит в Беларуси, и у нас тоже свои специфические Такие общие вообще сейчас для многих людей проблемы, как постоянный фоновый страх, тревога, о чем мы сегодня да, поговорили, то, что нужно конкретизировать, это и эмоциональные качели, которые каждую неделю продолжаются, вот может быть как раз про эмоциональные качели, то есть как, как себя в общем-то не давать падать в какую-то депрессию каждую неделю, не поддаваться. Вот. но ну, это ну, просто какие-то вещи у нас внешние, которые на нас влияют, и мы ну, не можем, то есть, да, мы можем только, наверное, какие-то ресурсы внутренние находить, а повлиять на общую ситуацию, наверное. Я сначала отвечу, что может ли социально усталость длиться два месяца. Да, да, да, спасибо. Вот. А, теперь перейдем к другому вопросу. Да? Рекомендация... Я могу просить уточнить, а вот что конкретно просится? Вот, как, как, потому что было за несколько вопросов, и на них разные ответы. А как не вдаваться в эмоциональное качели? Как не падать просто в это состояние? Потому что если это происходит уже третий месяц, то это достаточно изматывающее состояние. <сосы> <сосы> Как тут не вспомнить вообще молитву, да, на тему того, что Господи, дай мне мудрость и отличить одно от другого, силы изменить то, что я могу, у -у -у -у. понять, куда не увлекаться, и мудрость отличить одно от другого. А, есть такой момент, что если у вас есть сильная эмоциональная стабильность вообще, да, вы не увлекаетесь, что бы вокруг вас ни происходило, вы в этом участвуете, но ну, можно увлекаться, но не сильно увлекаясь если вас начинают качать туда-обратно, то означает, что вы на самом деле уже, во-первых, не совсем управляете своей жизнью вы очень сильно черпнули через борт чужих вещей, которые к вам напрямую отношение не имеют, а только с вашего согласия как бы это произошло вас цепануло в решение как бы задач и своих и не своих в том числе, то есть вы где-то начали что-то съехали в другую сторону если вы четко понимаете, что вы делаете, зачем вы делаете, как вы делаете, что вокруг не происходило, это всего лишь шаги. Я должен понимать, куда, где моя точка нуля, куда я должен возвращаться вообще вечером, когда я прихожу домой. Что я делаю? А когда начинается вот это, да-да-да-да-да, но ну нет, нет, нет, нет, нет, ну, может быть. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да, ну вот, уже вот, ну нет, да. И туда-обратно как бы, я должен тогда понять, что вот это тени толкая, но мне не нужно. Как бы, я должен тогда понимать, где я нахожусь и что конкретно я делаю. У меня опять же должен быть план. <coughs> Отдельная тема для разговоров, это, собственно говоря, кризисная интервенция, вмешательство и снятие вот этих состояний. Да? Есть такое понятие, как трехступенчатая модель решения кризиса. Сбор информации, составление плана, альтернативные источники решения, воплощение. И вот этот момент, план, нам всем всегда нужен план на ближайшее время. Если он у вас есть, вы, чтобы вокруг не происходило, четко должны плачь, что должны понимать, что вот мне туда. Хорошо, вокруг поменялась ситуация, но ну, хорошо, значит, мне теперь не туда, мне теперь вот туда. Ну, согласно базовому источнику. Тогда я просто решаю задачу, Они меня не колыхает туда-обратно. И третий момент во всем этом – это то, что при эмоциональных качелях я очень часто пытаюсь поменять то, что на данный момент я не имею возможности. Вот почему они вообще происходят. Чувство беспомощности, бесит невозможность. А если я понимаю, что это не могу, я могу на данный момент пока подышать и заняться тем, что я могу решать. Вот это классный момент из фильма «Мост». Да, юрист там убегает в камеру с заключенным, там шпионов обменивали со стороны. Говорит, вот, мы потеряли папку. Все, возможно, обмена не будет. А тот сидит так меланхолично, смотрел на него и продолжил спички перекладывать, кораблику, там, по-моему, Вот Неужели вам все равно? Я же потерял папку с документами. Если я сейчас тоже начну волноваться, это как-то поможет делу? Если нет, ну, тогда... Что мы делаем дальше? И продолжим декладывать. Что мы делаем? И я завершу, наверное, вопросом, который я тоже часто слышала от разных людей. Пишет участник, испытывая чувство вины, если хочу выйти из событий, начались психосоматические болячки, высокий уровень тревоги и чувствую чувству себя предателем, да, что делать. То есть вот это вот ощущение внешней и внутренней убежденности, что нужно продолжать какое-то дело, но если прислушаться к себе, то ты как бы, чувствуешь себя предателем. Здесь есть много, это отдельная тема, тоже, про которую можно так поговорить, про чувство вины, чувство стыда, чувство невозможности радоваться, когда другим людям плохо, да. Но есть один аспект, на который можно сослаться в контексте нашего разговора сегодня. Помните, пожалуйста, ну, чтобы так по-доброму это все завершалось, да, помните, пожалуйста, про принцип кислородной маски. Вот у вас есть потребность отойти и подышать. Да? Вы должны отойти и подышать, тогда вы сможете вернуться и будете полноценным членом любой команды. Да? Если вы делаете все на последнем издыхании, это может кончиться для всех очень плохо. Вы заболеете, другим людям будет плохо. Вы не сможете сделать то, на что на вас полагаются. В итоге сломаетесь, подведете других людей, подведете себя. Цена на это очень большая. Это то же самое, как надеть маску на ребенка рядом, потому что надо же сделать, и успеете спасти. Потерять сознание от того, что произошла смена давления, а потом ребенок не сможет вытащить вашу тушку. Потому что вы большая, а он маленький. И на этом весь героизм закончился. Если вы заботитесь о себе, вы можете позаботиться о других. Вопрос банальной логики. Если я должен отойти, подышать, попить водичку там и так далее, смогу вернуться, отдохнувшим. Медики же тоже работают по сменам. Не просто так. Спасибо большое. Я думаю, что какие-то вещи важные сегодня мы услышали. Вот участники также благодарят. Спасибо большое всем, кто сегодня к нам присоединился. Тарас, большое-большое спасибо тебе. Вот мы очень благодарны тебе за те, в общем, знания, которые сегодня ты нам передал.